Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда это Денис Сологуб. Что хочу сказать о нашей администрации. Ребята, работает честно, прозрачно и платежеспособно. А Платежеспособны вы видели, видите все время постоянно в чатах. А какие у нас выплаты. Выплаты, выплачивает он, делает выплаты ежедневно и в праздничные дни, и в выходные дни, поэтому огромный респект нашему админу.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 А для того, чтобы вы смогли работать и жить полноценной и интересной жизнью, вам нужно, конечно, пройти регистрацию. Регистрация у нас довольно-таки простая, как и во всех проектах. Только единственное, что у нас регистрация, вывод денежных средств, и перевод между партнерами подтверждается через вашу почту. И как только вы подтвердили свою регистрацию, перед вами открылся вот такой вот кабинет. Естественно, первое, что вам нужно сделать, это, конечно, заполнить свой профиль. Установить свой аватар и прописать полностью все свои данные, указать. Итак. Я начну с того, что а, как только приходит э, код от вашей фотографии вот на это место, вы нажимаете кнопочку «Загрузить». А следующий вы прописываете «Скайп». Вы прописываете свою страничку ВКонтакте, свой номер телефона. Здесь в этом разделе прописываете свои кошельки. Будьте, пожалуйста, внимательны. Это ваши заработанные денежные средства вы будете выводить. Поэтому лучше перепроверить и только тогда нажимаете кнопочку «Сохранить». В этом разделе у вас можно, если вам не нравится ваш пароль, вы можете поменять свой пароль. Для чего это нужно? Заполнить профиль. А для того, чтобы ваши партнеры имели связь с вами как с, со, со спонсором. У нас на некоторых площадках есть реинвест столов именно по броне спонсора. И... Какие же у нас а, есть площадки? А площадки у нас, ребята, наш фонд огромный, большой и поэтому у нас очень много площадок. А здесь площадки у нас есть на выбор. Вы можете а, и с большими суммами, и с малыми, и со средними. А все только а, по желанию наших партнеров. Итак, у нас есть такие площадки, как Жил про а, а, Мини и Жил Здесь на этих площадках, на двух вы можете заработать себе на жилье. Есть такая площадка Автоэнергомини. А, э, и Автоэнерджи. Это две площадки автопрограммы, где вы можете заработать себе на а, а, шикарную машину. И есть такие 6 млм площадок а которые нам дают, работая всего лишь на одной площадке, мы получаем пассивный доход по всем остальным площадкам. Мы, позволяет эта вот площадка у нас есть настолько шикарная. Мы сегодня будем говорить именно об этой площадке. а Моя самая любимая, это Golden Ring. Работая на этой площадке, мы получаем пассивный доход по двум площадкам. Это World Money и площадка PD. Это летят 10 клонов на за 1000 рублей на первый стол. За 5000 летит клон на четвертый стол. И 50 клонов летят на площадку PD на первый стол. Но это просто деньги. А когда мы работаем на площадке Golden Ring Mini, мы получаем пассивный доход по двум клеверам. Клевер Mini и клевер Это на три уровня в глубину плюс реферальное вознаграждение. Эти площадки можно активировать и отдельно, ребята отдельно можно заходить и работать именно на этих площадках. Я вам просто сейчас расскажу, какой доход можно иметь с этих площадок. Итак, вы... Работая на площадке World Money, вход здесь входить можно с привязкой есть к первому столу. Здесь на этой площадке разработано 18 стратегий. Вы можете работать, выбрать любую стратегию и работать на, по этой стратегии. Можно входить первый и второй, первый и третий, первый и четвертый, первый и и так далее. Открывается огромная возможность заработать здесь 100. 6 тысяч, и за 20 тысяч активируется площадка Golden Ring. Я лично вышла с площадки World Money и вышла на площадку Golden Ring. И вышла со второго круга, не с первого круга, а со второго круга. У меня мой партнер за два дня до старта площадки Golden Ring встала на это место, на первое место. Принесла мне, конечно, на баланс 30 тысяч, а мне пришлось еще а, двоих ставить партнеров и пойти на второй круг, чтобы выйти на площадку Golden Ring. Итак. Здесь вы зарабатываете, как я сказала, 86 тысяч на баланс для вывода, и за 20 тысяч у вас активируется площадка GoldenEast. Она а площадка в АПД. На этой площадке вы не станете миллионером. Это площадка для тех, кто ну, только что пришел в интернет. Здесь можно, она маленькая, здесь всего за один круг делаешь 3800, и активируется первый стол за Есть выход на площадку World Money за 1000 рублей. Но если вы будете активно работать на этой площадке, то вы активно будете продвигаться по площадке World Money. Итак, площадка Golden Ring Mini. Это вторые ворота. Выход на площадку Golden Ring. Здесь... Есть удвоитель, можно выходить из удвоителя, а можно сразу становиться за 4000 в первый блок. Здесь вы будете постоянно крутиться только на двух столах, постоянно получать по 10 500 и плюс получать пассивный доход по двум клеверам. Это по клевер мини на три уровня в глубину плюс реферальные и по площадке клевер. А также вы на площадке Golden Ring здесь доход совершенно ничем не ограничен. Единственное может ограничить только вашей ленью. Основную массу моих денежных средств заработанных я заработала именно на этой площадке. Итак, клевер мини. Вход сюда составляет всего лишь 300 рублей, но вы зарабатываете за один круг с двух лепестков 18 750 рублей. А вот площадка «Клевер» здесь маркетинг одинаковый, идентичный, но вход здесь 3000 А за один круг, это два лепесточка, вы зарабатываете 187 500 рублей. Но доходы у нас во всяком случае очень хорошие. В нашем фонде. Единственное, что вы можете посоветоваться со своим спонсором, если вы сами не можете выбрать себе площадку, вам спонсор поможет. Подскажет, на какой площадке можно быстро выйти на очень хорошие, большие деньги. Итак, я сегодняшнюю презентацию именно начну с площадки Golden Ring. Golden Ring. Золотое кольцо. А Ребята, вход на эту, на эту площадку составляет 20 тысяч. Я не скажу, что это огромные деньги, ребята. Ну, может быть, для кого-то и огромные. Но здесь есть такой, такая возможность. Здесь можно сложиться двоим и купить один, один кабинет и работать по одной реферальной ссылке. Но я еще покажу вам, в другую возможность. У нас есть площадка Golden Link Mini, где вы можете даже с 2 или с 4 тысяч выйти на эту площадку и работать на этой площадке и зарабатывать до бесконечности. Здесь вы становитесь миллионерами. Ребята, как вы видите, здесь всего два рабочих стола. Это полностью третий блок, это полностью ваша зарплата. Но как вы видите, что... У нас даже с каждого стола у нас есть выплаты. Итак, наш бизнес полностью управляемый. И именно на этой площадке у нас реинвесты столов идут по броне спонсора. Поэтому вы постоянно должны быть на связи со своим спонсором. Вы активировали Golden Ring, эту площадку за 20 тысяч и пригласили первого партнера. Первый партнер у нас в семиместных матрицах, в семиместных столах. Именно плечи идут всегда, идут вышестоящим, под кем вы зарегистрировались. Итак, приходит к вам первый партнер. А вот когда поставить партнера второго, вы под первого выставляете бронь. Это может быть партнер второго, первого партнера, но это может и ваш партнер. Но прежде чем поставить сюда второго партнера, вы звоните своему спонсору. Как только ваш спонсор выставляет бронь сюда, и вы сюда своим клоном становитесь именно в свое плечо. А вот под второго выставляете бронь третьего. Это может быть партнер первого или второго партнера или ваш. Но у первого будет это реинвестное место. И вы выставляете со своего кабинета своему партнеру бронь. И получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Четвертый и пятый партнер. Они вам дают переход. За 40 тысяч во второй блок. Но еще они дают и вторую выгоду. А вторая выгода это то, что они закрывают вам а, ваши реинвестные плечи. А под четвертого можно выставить бронь и поставить шестого. А у четвертого партнера у вашего будет реинвестное место. И вы выставляете со своего кабинета реинвест. И получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, у вас всего сколько? 6 человек, да? командных 6, это не лично ваши приглашенные, а именно командные люди. И вас сорок тысяч уже на баланс для вывода. А сюда здесь все то же самое. А сюда идут ваши ваши ваши, ваши э, партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. И все это закрывается очень быстро. А вот и вы получаете 20 тысяч, а 20 тысяч приплюсовывается к четвертому партнеру и к пятому. И за 100 тысяч активируется третий блок, это полностью все выплаты. Под четвертого можно выставить бронь, поставить шестого партнера, у четвертого будет реинвестное место, и вы опять получите 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, сюда приходит первый партнер, приходит второй партнер, Реинвест идет по броне спонсора. А вот к третий, а у первого будет реинвестное место. 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч идет. 10 клонов летит на площадку World Money на первый стол. За 5 тысяч на четвертый стол на World Money. И 50 клонов летят на первый стол на площадку ПД. Это денежный рай. Итак, здесь четвертый партнер становится вам 100 тысяч. Пятый становится вам 100 тысяч. И шестого четвертого можно выставить шестому, четвертому будет реинвестно, и вы опять получите 100 тысяч, и так до бесконечности. Ребята, те, кто не активировал эту площадку, я всем советую. Здесь настолько интересно, настолько это все быстро и настолько денежно. Но если у вас нет этих 20 тысяч, есть такая площадка Golden Ring Mini. Здесь, как вы видите, всего лишь два рабочих стола. А это удвоитель. Удвоитель. Что дает удвоитель? Удвоитель, удвоитель дает вам за 2000 Это два партнера, которые вам дадут переход в первый блок. Но если вы хотите сократить в два раза количество приглашенных партнеров, то можно это миновать. И начинать сразу же с этого стола, с 4000 а, а, а, Здесь реинвест по броне спонсора. А сюда выставили третьего партнера, у первого реинвестное место. И у вас активируется за 3... Э, э, получаете, вернее, прошу прощения... 3 700 на баланс для вывода, а за 300 рублей активируется площадка Клевермини. А если вы уже активировали эту площадку, то вы получаете а, на баланс для вывода а, реферальное вознаграждение и плюс по уровню доход. Итак, здесь четвертый партнер. 4000 приплюсовывается к пятому партнеру. И вы выходите во второй блок за 8000. Здесь входа 8000. Нельзя его купить. Здесь вы должны наработать себе людей, чтобы на этом столе накопить 20 тысяч на переход на золотое кольцо. Итак, здесь можно поставить, выставить бронь шестому партнеру, Четвертой будет реинвестная. И вы опять получите не 3700, а уже 3800. Здесь идут все то же самое. Здесь реинвест, здесь выставили бронь, у будет реинвестное место. 4000 приплюсовывается к четвертому и к пятому партнеру, и у вас 20000. За 20 тысяч активируется именно золотое кольцо. А здесь выставили бронь, вот, э, э, поставили бронь, можно поставить по четвертому му и 6-му, 4 будет реинвестное место. А вот здесь за это место вы получаете 1000 рублей на вывод, а за 3000 активируется клевер а площадка, а если вы выставили бронь под четвертого и поставили шестого партнера, то вы уже получаете не тысячу, а две тысячи. Вы получаете по маркетингу и плюс а реферальные и по уровню тысячу рублей за клевер. Итак, вы перешли в золотое кольцо, ребята. Ну вот я вам рассказала, разве здесь тяжело? Да нет, здесь очень легко. Здесь вы будете постоянно крутиться на, этом, на этих двух столах и будете получать по 10 500. Постоянно. Постоянно. И плюс ваши реинвесты, реинвесты ваши, ваших партнеров, плюс ваши партнеры все будут идти шаг за шагом на площадку Голден Ring. Все, кто не, не, не активировал, всем советую. А, шикарные площадки с очень хорошим доходом. Итак, следующая площадка автопрограмма «Энергомини». Я сегодня не очень хотела за нее рассказывать, но а, меня просто попросили, а, расскажите, пожалуйста, эту площадку. Ну, давайте мы расскажем а, эту площадку. Что нам дает эта площадка? Она очень хорошая, ребята. А, здесь... Нет привязки к первому столу. Здесь можно старт своего бизнеса делать с любого стола. Со второго, с третьего, с четвертого и с пятого даже. Вы можете активировать за 12 тысяч. Пригласили первого, у вас 12 тысяч на баланс для вывода. Второго, 12 тысяч на баланс для вывода. Здесь третьего, 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, до бесконечности. Сколько хотите, столько и вы заработаете. Но вы будете все время получать по 36 тысяч. По 36 тысяч за один круг. 36 тысяч за другой. 36 тысяч постоянно. Итак, давайте с вами разберем вход с первого стола. С первого стола у нас идет именно реинвест этого первого стола идет по броне спонсора. Прежде чем поставить сюда первого партнера, вы звоните своему спонсору, он выставляет реинвест, и вы своим одним партнером закрываете два места. Второй партнер становится у вас, у вас закрывается этот стол и открывается второй. Итак, первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится на это место. Вы получаете 750 и 250 получает ваш э, спонсор. Вы закрыли свой реинвест и пришли своим клоном э, или э, пригласили третьего партнера. Здесь не имеет значения. На этом столе есть о, обгоны. Поэтому э, кто активнее, тот и приходит, становится первым. Э, идет 1000 рублей в накопительный. Второй партнер у вас идет. Становится, закрыл свой первый стол и приходит становится Это тоже накопительный, и у вас за 2000 активируется третий стол. Итак, первый партнер закрыл свой второй стол и приходит становится на это. Это полностью накопительный, у вас накапливается 6000 на покупку четвертого стола. Итак, второй партнер закрыл свой, второй приходит, становится, и третий приходит, становится на это место. Как только первый партнер закрыл свой третий стол, приходит, становится на это место, вы получаете 3000. Тысячу получает ваш спонсор, а за 2000 у вас идет реинвест третьего стола. Вы можете поставить под любого партнера а, свой реинвест и помочь своему партнеру. Второй партнер закрыл, 6000 идет в накопительный. Третий... 6 тысяч идет в накопительный. Итак, за 12 тысяч у вас активировался пятый стол. Как только закрыл свой четвертый стол первый партнер, он приходит, приносит вам на баланс 12 тысяч. Второй закрыл, четвертый, приходит, приносит 12 тысяч. Точно так и третий. И за один круг, ребята, вы зарабатываете 39 750 рублей. Это тоже хорошие деньги. Я считаю, что не надо отказываться от таких денег. Ну, здесь вы можете, ребята, заходить, начинать свой старт с любого стола. Еще раз говорю, очень удобно начинать старт именно с четвертого и с пятого. Это просто шикарно. Плюс, если вы начинаете с четвертого стола, на свой, старт своего бизнеса, у вас с первого партнера... Открывается дополнительно, вы убиваете двух зайцев, вы получаете 50% своих вложенных денег на баланс для вывода 3000, и плюс у вас второй зайц, это открывается третий стол за 2000. И вы тем самым с первого партнера у вас уже открывается возможность приглашать и на 2000, и на 4000. Здесь есть огромные возможности, лишь бы было ваше желание, ребята, работать, приглашать, приглашать и развивать свой бизнес. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. А те ребята, которые ищут работу в интернете, дополнительный заработок. Добро пожаловать к нам в фонд. Ребята, вы никогда не пожалеете о том, что вы пришли. Перед вами откроются огромные возможности зарабатывать, лишь бы у вас было желание. Если у вас будут какие-то вопросы, звоните, и я всегда отвечу. Всегда буду рада пообщаться. Всем пока-пока!